Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я нахожусь дома, сегодня целый день я работаю за компьютером и обязательно делаю перерывы и провожу небольшую разминку, зарядку и пару-тройку упражнений. И в этом видео я бы хотела вам показать, до какой разминки, до каких упражнений я уже дошла. В видео я хочу вам показать, что ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом. То есть, если вы начали с упражнений с ЛФК, вы поправили все свои проблемы со здоровьем и вас сейчас ничего не беспокоит то обязательно расширяйте свои физические нагрузки свои физические возможности потому что любая нагрузка любое упражнение это прекрасно для вашего здоровья для вашего организма во первых это Отлично разгоняет кровообращение, когда вы долго сидите за компьютером, улучшает мозговую деятельность, дает положительные эмоции и так далее. И сейчас я вам покажу свою стандартную тренировку, которую я провожу буквально за 10 минут, когда работаю за компьютером. Допустим, час проходит, я 10 минут все засекаю, включаю свою любимую музыку и начинаю выполнять следующие упражнения. Ну что ж, как видите, все эти упражнения были направлены абсолютно на все мышцы тела для того, чтобы разогреть абсолютно каждую, каждую часть тела, для того, чтобы восстановиться, немножко взбодриться и ну, с новыми мыслями, с новыми идеями с хорошим настроением снова приступить к работе поэтому я вам тоже та, точно так же желаю если вдруг вы сейчас находитесь дома или работаете дома то обязательно делайте тоже такие разнообразные тренировки и разминки если вы работаете в офисе а потом вечером приходите домой то хотя бы раз в день уделяйте разминки, уделяйте время физической активности хотя бы по 10-15 минут в день, и уже будут прекрасные результаты для общего вашего здоровья, для хорошего настроения и просто для полного вашего человеческого счастья. Ну что ж, с вами на связи была Александра Бонина. Совершенствуйтесь каждый день и оставайтесь здоровыми. Пока!